Привет! С вами Кейт И сегодня я решила провести свой второй выпуск а, макияжа с закрытыми глазами. То есть мою камеру ничего нет, мою линзу камеры ничего не отражается, так что я могу спокойно делать макияж с закрытыми глазами. Это флип. И сейчас мы начнем. Ну, это как бы не закрытыми глазами. Просто я буду брать какой-то предмет и красить. Мы. Ну, возьмем. А, это... Я не хочу его. это действительно ещё у меня вот Так, вот а, сейчас я закрашу губы, потому что потому что я потом буду делать такой э, другой макияж. ФАК! Берем тогда Берем ватный диск. Он мне немножко запачкан, но ничего. Ладно, возьмем другой. А потом они Ты веслы, 62-го. Я не могу. Еще один. Это тональная. Апокалипсис. Да что ж, да факт. Я надеюсь, я набрызгала. Вы видите? Если набрызгала, то это хорошо. Теперь мы берем киточку. Я Вот теперь... Отлично, чувак. Теперь у меня абсолютно белые губы. Да, да, да. Да, они шикарные. Теперь мы возьмем, к примеру, Я И... не знаю, что у меня получается, но ну, клево было бы, если бы у меня получалось нормально, потому что если у меня получилось... Не нормально, а то мне придется поржать. Ага, ещё а, сюда не -а заржалась. Так. Так. Дальше мы возьмем. что мне получилось. И теперь. и я хочу вот это Знаешь, что мне получается? Ой, фук! Это ужасно! Так, я о а -а -а. чем-то я... Так, дальше. Дальше. А, да! Румявчик! Но, ты Тут... Что, Здравствуйте, нечестный Это Бенджа. где все? Же... О, Бенджа. Твоя мама умерла. Так? Так, дальше тушь. А теперь румяна, я не знаю, как это будет выглядеть, факт, <связывается> я, я так крашусь, как будто я профессионал. Попытаюсь <связывается> посмотреть. Что у меня там? Мне нужна щеточка. Ты еще красишь. Ты могла бы работать еще несколько лет. Но ты была не нечто особенное, уникальное. Ты, ты могла им заниматься очень недолгое время. Если бы ничего не случилось, ты бы все равно оказалась там, где ты сейчас. Я просто не хочу ставить. Ты совсем не в Я сделаю вам под видео ссылку на фото ВКонтакте моего макияжа, потому что на камеру, наверное, не очень хорошо видно. Я точно знаю. И сейчас я хочу посмотреть, как это получилось. О, мой фак. Это божественно. Блин, это супер. Фак. Это кле. Нет, я клево накрасилась. Я супер. А... Люди, я снимаю 14 минут, и, наверное, никому не интересно. Так что сейчас. Я. А, хочу, я. Хочу сказать, чтобы вы подписывались на меня, чтобы вы больше смотрели мои видео. И, пожалуйста. Смотрите мои фотки. Сейчас подожди. Да. У меня получилось. А, и еще о чем я. И все, что сейчас я показывала, то есть.. Тушь, э, помады я, я сделаю я под, напишу под видео так что посмотрите э, сейчас полюбитесь на мои, моим макияжем ну а теперь что вам сказать пока с вами была Чайцат. Okay,